Привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете, комментируете. Мне очень приятно. У нас сегодня прекрасно. За окном плюс 12. Погода шикарная. Утром погуляли во дворе. Сейчас мой маленький поспит. Дневной у него сон. И поедем в парк. В парке красота. Возьмем с собой самокат. Возьмем также на прокат электро. Все, красота. На качельках. В парке у нас классно, белочки прыгают, природа, сосна, прям шикарно. Вот я люблю природу, прям свежий воздух. Уже зима надоела, весна тоже, сами понимаете, то снег, то холод, то не поймешь чего. Уже прям хочется прям шашлычка, ну я думаю, скоро шашлычка замутим. Также я сегодня хочу передать огромный-огромный привет Никите Артаунову. Никита, от меня лично тебе огромный-огромный привет. Ну а сейчас, как обычно, Анекдотик. Берем чай, кофе, лимонад и... Поехали. Муж и женой лежат в постели бальзаковского возраста. Мужу это все надоело. Отвернулся в сторону. Жена так возмущается и говорит, «Ой, Петька, бревно ты стал, я смотрю!» Он, «Галя, а ты по телевизору гимнастику-то смотрела!» — Нет. А что там? Что? — он. — А ты посмотри, какие там трюки детки с бревном вытворяют.